Привет, с вами я, Матбей, и сегодня мы будем играть на Скайблоке в Майнкрафте. Как вот так вот. Это новая рубрика, если вам понравится, вы будете на дальше, да? Да. Если она вам понравится, вообще. выйдет, может попозже. Да. Ну а пока что... Мы будем играть в блок угадайте чем? С читами с... Да... Будем, <sl touchdown upside -sharp �sem> Фиг. Они дорогие. Так, мне нужно покушать. Сколько там Ты Пятьдесят Падал. И ещё плюс он так значит пока что. Сегодня приходите на стрим-токо в описании на мой инстаграм. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Только, блин, я оставлю ссылку в описании. Я оставлю. Ага. Что фармить, друзья? А, ты тут все равно вообще. Я бы О, у меня Броня, ну не так уж. Но ну, она где-то к было, тут был же водох. Ага. Да. Воспор... А зачем тебе свитит? Тут ее можно продавать, так что лучше я её буду фармить. А, вот теперь понятно. Видите, наберется. берётся. А на сколько ты готов к текстула? За просмотров 60. Серьёзно, такой 20, для моих. Ну ладно, 40. Нет, Понятно. Да, хлебушек надо кушать. Ну давай я говорю интернет, а мой телеграм Ну, описание. <свист> да? Мы телеграммы, на его телеграм. Там <свист> что у нас все наши ваш залет? И на заметин Аллер. -а -а. Ну, если хотите подбирать Скорее, не исписишь! ой Ну, я не списирую, но, как я не обзорил, позволяет. Мы будем ещё сегодня записывать стрим. На инстаграм, который будет тоже также в ссылке. Да. Будем вырывать обновить. Вы это, вы это, вы стриме, да? Ладно. Выходим. Магаз. Следующая серия будет уже и я буду взять следующую серию. Так что вот так. Мы будем меняться каждый выпуск. Будем меня. Какая у Так. И сколько у меня бабла? Я думаю много. Видела. Я думала это Я думала это броня. Сейчас нажми, и тебе есть такой... надо. Сколько я пока что долларов. Ты понимаешь? <свес> а, да. Это нету. И... Нормально с тобой Иди лучше бронюку покупай. плохая уже. Ну, пока это, да? Да? Я за ногу. давайте. Следующий будет со мной. Разговорим. Буду я играть, а он будет на заднем фоне говорить. Как сейчас. Ай, блин, а зуб, зуб, зуб, зуб! ладно давай ты пока что сейчас. Только на полупранице. Плохо. Понятно, понятно, спасибо, блин, всем привет, с вами Борисов, с вами Алёша, с вами Алёша. ха ха словом. Так, лучше первый шлейфы. Блин, пока ты спустишься, помрешь быстрее. А меня не убиваешь. Ой, так может эти на два часа залезть, так? Ты уровень не наносишь. Тебя они не наносят. Видишь, на маленькие меточки, так? О-у-у, как хорошо. 21 уже маленькая. Уже 21. уже тридцать или или в дом плохо Вы просто не видите лапки то нету Капец, капец тут блин облепиха облепили как облепиха блин. как легко боюсь ну, бы не мешал конечно так оп оп Оп, оп. Кстати, мяч такой. Очень. Ух, у меня 40 слидей. Хорошо. Я не спускаюсь сюда, потому что на первых урона носит. И еще... Я не прыгаю, еще увижу. А вот так. Ладно, я... Я хочу... У меня уже 48 у них. Хотя бы так на и все. Так. Так, у меня уже 55. Нормально, думаю. Пойдет. Так, уже 58. Так. Так, вот, откуда ты идешь? вот, вот, вот, из вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Возди в разное. Разное, дебил! Ты рядом был! Тут нафиг... Вот. Так. Не надо покупать! А, ну так нужно. Так, сколько у нас денег надо посмотреть? идем. Да блин, мне тут вот блоки твои не нужны, я делаю. Да, а да, Ааа, деньги, покажитесь. Хрен покажется. О. Восемьсот шестьдесят четыре. Что, что. Ничего, я ничего, я ничего не покупал.